Аленушка, Аленушка, Алена сероглазая, Ты сказку мне, Аленушка, Рассказывай, рассказывай. Одним движением ресниц Расскажет мне Аленка О стоях перелетных птиц Под небом побелены. Озером рябины качаются, качаются, а песни для любимых Поются, не кончаются. Подкинув прядь волос, без слов поет Алёнка Про запах сена, про покос, полденя палёный. И в меди медленной руки я вижу изумленно Течение плавной реки в тени берёз и клёна Под озером рябины качаются, качаются а Песни для любимых поются, не кончаются Алёнушка, Алёнушка Алена сероглазая Да сказку мне, Алёнушка Рассказывай, рассказывай О тридесятых странах Что все в родной сторонке Всю жизнь я слушать буду Тебя, моя Алёнка Над озером рябины Качаются, качаются Песни для любимых Поются, не кончаются